здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске учетка 2022 проекты превращаются график отпусков электронным больничным быть налоговый прогноз учетка 2022 Накануне каждого нового года встает вопрос, нужно ли менять учетную политику. На 2022 год в учетной политике потребуется проверить и привести в соответствие положение о документообороте, бухучете основных средств, капитальных вложений, объектов аренды. Причина – со следующего года они регулируются новыми ФСБУ. Есть изменения и в налогообложении, которые также может потребоваться отразить в учетке. Кроме того, если в следующем году планируется появление новых операций или режимов, без дополнения не обойтись. Проекты превращаются... Знакомьтесь со вновь принятыми поправками в законодательство, в частности, уточнен порядок налогообложения имущества, переданного в аренду или лизинг. Плательщиком назван арендодатель или в отношениях лизинга лизингодатель. Определен состав документов, необходимых для выплаты социальных пособий и порядок их получения. Введен новый способ уплаты налогов, сборов и взносов для организации предпринимателей – это единый налоговый платеж с отсрочкой его использования. График отпусков. А вы уже позаботились о графике отпусков на 2022 год? Утвердить документ нужно не позднее 17 декабря 2021 года, за две недели до начала календарного года, на который он составляется. Подготовить проект и опросить работников о желаемых датах отдыха лучше заблаговременно. В помощь работникам, как и когда лучше запланировать отпуск в 2022 году, наш материал. Электронным больничным быть. Наконец-то принят порядок формирования и выдачи больничных в следующем году. Итак. С 2022 года для большинства граждан листки нетрудоспособности будут только электронными. Из новшеств, по сравнению с нынешним порядком, больше не понадобится представлять номер электронного больничного работодателя. И больничный при уходе за ребенком до 15 лет дадут на весь период лечения. Налоговый прогноз. Правительство рассмотрит предложение омбудсмена Бориса Цитова, касающиеся, в том числе, отсрочки по уплате всех налогов для пострадавшего бизнеса сроком на 12 месяцев. Распространение субсидий на все пострадавшие организации и предприниматели не только из реестра МСП. Выплат субсидий с учетом районных коэффициентов. Увеличение максимального периода предоставления субсидий на карантин до 8 недель. Полного освобождения от арендных платежей за государственные и муниципальные участки и недвижимость. Годовые отсрочки результатов очередной кадастровой оценки недвижимости. На информационном портале для самозанятых и организаций, запущенном Общероссийским народным фронтом, заработал агрегатор вакансий для самозанятых. Он аккумулирует предложения о работе для самозанятых по всей России от известных платформ. В Москве утвержден перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости. Также принят закон, который вносит изменения в правила столичного налогообложения. Теперь организации смогут использовать льготу по транспортному налогу в беззаявительном порядке, только на основании сведений, полученных и ФНС. С 65 до 81 увеличено количество видов деятельности, переводимых на ПСН. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 17 декабря.